Муж приходит с работы, жена радостная, довольна, подбегает к нему, виснет у него на шее и говорит, дорогой, сегодня такое событие, сегодня десять лет, как мы вместе, пойдем сходим в ресторанчик. Ты чё, сдурела что ли? У меня и денег нету. Да ты не переживай, уж за десять лет нашей с тобой совместной жизни я там немножко набрала деньжат. Так у меня и костюма нет никакого. Да ты не переживай! К Ваське к соседу сходила, дал он костюмчик, надержи! Одевай! Так а у тебя ничего нету. Да ты не переживай, Ленка-то мне, глянь, какое платье-то шила. Идут они, значит. К ресторанчику подошли, встречает их швейцар и говорит, «Василий, здравствуйте!» Он так подходит, -с -с, «Я сегодня с женой!»